Всем добрый день, дорогие друзья! Мы вас приветствуем на жеребьевке лучшего спортсмена года по версии программы ⁇ Неделя спорта ⁇ ежегодная премия Алим, которая уже проводится у нас второй год. И сегодня мы будем ее проводить с Алексеем Николаевичем Ливаном. Алексей Николаевич, вам доброго дня. Добрый день, Рама. А перед вами стоит корзина, где находится 11 номинантов, 11 человек, которые выиграли свои месяца, и один из них человек, это который выиграл спортсмен года КФУ. Вчера мы его как раз узнали. А перед тем, как начнем жеребьевку, по самим спортсменам. Что можете сказать? Вот те, кто у нас прошел вот финальную стадию. Ну, финальную стадию прошли э, все достойные спортсмены. В, в каждом месяце мы выбирали лучших э, по итогам э, именно данного месяца, э, которые показали высокие результаты. Э, Жаль, конечно, не всех смогли выделить, но мы выбирали по 5 лучших спортсменов каждый месяц, среди которых у нас самые достойные. Надеюсь, победит самый яркий, самый любимый нашими студентами. Ну, будем на это надеяться. Для вас, зрителя, объясню правила жеребьевки. У нас есть 11 позиций. Из 12 возможных, так как у нас до сих пор продолжается голосование за лучшего спортсмена декабря, декабрьский спортсмен у нас отправляется сразу в четвертую группу. Всего у нас будет 4 группы, по 3 человека, потом они, победитель этой группы выходит в полуфинал и, соответственно, финал, который мы уже проведем в прямом эфире программы «Неделя спорта», которая у нас состоится 25 декабря. Ну что ж, Алексей Николаевич, предлагаю начать и формируем первую группу. Анна Захарова, Институт управления экономики и финансов, лучший спортсмен, июль-август. Анна Захарова у нас справляется в первую группу. Давайте смотреть, кто ей будет составлять конкуренцию. Айгуль Хадиева, Институт геологии, нефтегазовых технологий, лучший спортсмен, ноябре. Айгуль Хадиева, насколько я помню, капитан женской сборной по регби, да? Все верно? Да, она у нас... Будет играть в первой корзине, э, в первой группе и замыкает треть, э, первую группу. Елизавета Усанова, капитан сборной команды э, Казанского Федерального университета по баскетболу. Лучший спортсмен Марта, Институт экологии и природопользования. И Елизавета Усанова у нас закрывает первую группу. В целом, какого спортсмена здесь можете выделить? Вот сейчас чистая субъективщина. А, здесь э, собрались три представительницы прекрасного пола. Считаю, что среди зрителей у них одинаково одинаковое количество подписчиков. И думаю, здесь развернется интересная борьба. Угу. Пока не могу сказать, кто выиграет, но посмотрим. Хорошо. Это голосование уже стартует сегодня в 12 часов дня. Теперь давайте вторую группу формируем. Юлия Зобнина. Институт математики и механики. Спортсмен года КФУ 2018. Спортсмен года КФУ у нас будет стартовать со второй группы и конкуренцию ей в этом голосовании кто составит. Давайте узнаем. Владислав Каплунов. Институт управления экономики и финансов. Капитан сборной команд КФУ по футболу. Лучший спортсмен июня. Владислав у нас отправляется во вторую группу. Достаточно хорошо, кстати, выступал на Кубке Казанского федерального университета в составе Института управления экономикой и финансов. И третий? Алексей Николаев, Набережный институт, лучший спортсмен в октябре. И третья группа у нас, э, вторая группа у нас полностью заполнена. Так же, как и с первой, кого можем выделить? Здесь уже только одна представительница прекрасного пола. Ну, а здесь, скорее всего, претендент явный – это представитель Института управления экономикой и финансов, так как а, с, среди его почитателей-любителей очень много а, подписчиков, поэтому а, думаю, преимущество пока у него. Угу. Ну, надеюсь, я ошибаюсь, и а, тоже будет а, я, яркое голосование, и... Посмотрим результаты позже. Будем смотреть. Это голосование также стартует сегодня, но уже в 19.00 по московскому времени. Теперь давайте третью группу. Кристина Агиенко, представитель института физики, лучший спортсмен в феврале. Кристина Агиенко, участница сборной по фитнес-аэробике. У нас отправляется в третью группу. Кто дальше? Илнара Фардиева, лучший спортсмен мая, представительница сборной команды КФО по волейболу, юридический факультет. Волейболисты к нам уже пожаловали в голосование в третью группу и замыкает Лилия Загидуллина, выпускница института филологии и межкультурной коммуникации, лучший спортсмен апреля. Ну что ж, третья группа сформирована. Прогнозы, оценки, что, как там будет развиваться борьба. Здесь борьба будет интересная, но не могу судить. Тоже равные представительницы, поэтому будем ждать результаты голосования. Хорошо. И у нас остается четвертая группа, два спортсмена. Сейчас познакомим их еще раз с вами, дорогие друзья, зрители. Данир Кашфуллин, лучший спортсмен января. Лучший спортсмен января, который открыл у нас эту номинацию в этом году, отправляется в четвертую группу. И кто у нас отправляется к январю и к декабрю? Анастасия Яндыкова, лучший спортсмен сентября, представительница фитнес-аэробики. И сентябрьское голосование у нас завершает сегодняшнюю жеребьевку. Итак, друзья, все результаты вы сейчас видите на своем экране. Алексей Николаевич, по четвертой группе, по этим двум ребятам что-нибудь можно сказать и по самой жеребьевке. По четвертой группе можно что-то сказать, когда определится еще один участник, поэтому не буду загадывать. Тоже равные участники, поэтому... С нетерпением будем ждать, кто же пройдет дальше. Хорошо, итак, друзья, голосование будет проходить у нас в группе во ВКонтакте. Ссылку вы сейчас видите на экране. Обязательно переходите, голосуйте, поддерживайте своего любимого спортсмена. А также приходите 25 декабря в 16.15 на прямой эфир программы «Неделя спорта», где мы эти итоги и подведем. Алексей Николаевич, большое спасибо за жеребьевку, то, что помогли нам ее провести. И обязательно ждем вас тоже 25 числа у нас, где мы уже... Вручим награду этому спортсмену и подведем итоги прошедшего года. Спасибо за приглашение. Угу. Алексей Николаевич Ливанов был у меня сегодня в студии. Друзья, на этом все. Жеребевка подошла к концу. Большое спасибо, что смотрели. Удачи всем спортсменам, кто отобрался у нас в лучшего спортсмена года. Ждем самых ярких результатов. Меня зовут Рам Полинсков. Еще увидимся. Пока-пока.